Сегодня наш главный герой – родственник царя Михаила Романова, первого Романова на царстве. Хороший вроде парень, но это не профессия. Для самурая недостаточно. Настоящие самураи – это вогулы. Пять или шесть вогулов, даже точного числа никто не знает. Вот они настоящие молодцы. Сейчас я вам про них расскажу. Но сначала напомню про лайки. Ваши лайки очень важны для нас. Для вас секунда, а для нас это реальная возможность продолжается. Однажды прила я из точки А в точку Б по каким-то очередным сугробам. Дело было в колонии поселения на Северном Урале. И по такому случаю я сопровождал служивый. Мы о чем-то беседовали, и в какой-то момент я поняла, что схожу с ума. Этот человек говорил по-русски. Это была русская фонетика. Только я ни слова не понимала. Это было как у Кэрла Валисе. Воркалось, христкие шарки пырялись по нове и хрюкотали зелюки, как в Нове. Посыл понятен, и зелюки хрюкотают тоже понятно, но не так, что очень. Это был Вогул, исчезающая народность, кореша династии Романовых. Я, кстати, самозванка. Но мне кажется, что Вогулы, совершая свой подвиг 400 с лишним лет назад, внутренние стихины руководствовались римским принципом «делай, что должно, и будь, что будет». Итак, Чердынь, глухой уезд в Уральской тайги, деревня Нырыбка, край Вогулов. Это и сейчас черт знает где, однако места фантастические и мистические. И вот в эту Нырбку в сентябре 1601 года прибывают москвичи. Кстати, по одной из версий, Москва, финогорское слово, ВА-вода. Знаете, как в тех местах реки называются? Сылва-колва, яйва-косьва, пилва-тулва. Так вот, москвичи, стрельцы, то есть Росгвардия по-нашему привезли важного узника, того самого Михаила Романова. Это дядя царя, будущего царя, и его полный теска, Но тогда никто об этом не знал. Царь Борис Гудунов догадывался и желал стереть всех Романовых с лица земли. Вот боярину Михаила Романову и досталось. Его обвинили в попытке госпереворота и отослали в яму. В ныробе действительно вырули яму и посадили туда несчастного Романова. Там он реально сидел, не мог даже встать. И прожил так год, к большому удивлению и неудовольствию стрельцов. А им хотелось поскорее домой, в Москву. Командировочных им не платили. Но как? Стрельцы его не кормили, были заинтересованы поскорее его мучить и стали следить. И выследили. Они поймали детишек, вогульских детишек которые стреляли из тростниковых трубочек в яму ягелем, смоченным в молоке, и трубочки были запаяны хлебным мякишем. Они кормили узника. Стрельцы схватили их родителей, пять или шесть человек, здесь источники разнятся, и отправили их в Казань, чтобы там начальство разобралось, почему на наущению они узника поддерживали. Наверняка же госдеп или еще какие-то иностранные агенты, но не сами же додумались помогать. Все, как обычно, у нас испокон веку. Эти люди выдержали пытки. Их и на дыбе пытали. Шесть лет они провели в тюрьме. Один или двое скончались. Остальные потом вернулись. И вот я искала, искала их имена. Я в Нырыб ездила. Но нет, Безымянные нырыбские жители. Ну вот их поймали. А потом стрельцы спустились в яму и придушили узника. И отправились домой, в Москву. А там вскоре новая власть, как обычно. И как раз Романовые. Они там жестко дали всем по шее, а жители Ныреба освободили от налогов на веки вечные. Веки вечные продолжились до 1927 года, когда родная советская власть доглядела за таким царским безобразием, налоги вернула. А ковы Михаила Романовой по сей день хранятся в Чердонском краеведческом музее. А в Ныребе и сейчас сплошные зоны. По итогам переписи населения там живет 7 тысяч человек, половина из них заключенные, но уже ни налоговых льгот, ни вогулов, ни милосердия.